Сегодня вы заберете у меня 45 тысяч рублей. А если быть точнее, то я закину 45 тысяч рублей на аккаунт подписчика. его мы, кстати, еще не выбирали. А выбирать мы сегодня будем очень-очень интересным и необычным способом. Но перед этим скажу. Я хотел сделать эту прокачку на полтинник. Но у меня есть огромное опасение, что подобные ролики с большим депозитом могут не зайти. Предыдущий ролик, за что вам огромное спасибо, он набрал уже больше 30 тысяч просмотров. И если я не ошибаюсь, то на том видео больше двух тысяч лайков это вообще на данный момент просто космические цифры поэтому если вам не сложно если вы хотите видеть прогресс этой рубрики и в принципе видеть такие крутые прокачки на канале человек ставьте лайки потому что сумма огромные, я трачу свои деньги и ни копейки я себе не забираю такими темпами мы реально дойдем до 100 до 200 тысяч рублей и прокачать мы будем одного человека это все уйдет кому-то одному из вас поэтому ребят пожалуйста поставьте на паузу потратьте секунду времени и влепите лайк ведь все деньги в этой рубрике забираете вы здесь даже спонсоров нет потому что очень тяжело на такой видос найти спонсора типа я закидываю 45 тысяч рублей а интеграция за 45 тысяч рублей на канале человек пока никто не хочет покупать поэтому ребят не копейки я с ролика не заработаю. монетизация не работает с вас лайки еще хочу сказать в прошлом ролике в комментариях так что назад показываю в комментариях вот там снизу мне писали комментарии по типу ой нужно было забрать градиент он стоит примерно 60 тысяч рублей но ребят Важный момент, у нас была цель, и в каждом ролике у нас будет цель, дойти до чего-то определенного. Я забрал скин, чтобы подписчик не ушел вообще с пустыми карманами, то есть в любом случае это прокачка и какой-то бонус, ну 15 тысяч, это я думаю вообще шикарнейший бонус. Он будет, конечно, если у нас с вами получится дойти до дорогого скина, это будет еще круче, но тем не менее, рубрика есть, есть цель и она будет в любом случае. По такой логике можно было сказать, человек, зачем ты это делаешь, просто отдай 40 тысяч подписчику, ведь это будет круче, чем скин за 15 тысяч, но... Ребят, это рубрика, и у нее есть цель, как я и говорил раньше. Короче, переходим к выбору подписчика. Блин, поддержите эту рубрику. Она ну естественно нифига не дешевая. И во-вторых, вам это нравится. И мне это нравится, и всем это нравится аттракцион, неслыханной щедрости от человека. Короче, поехали к процессу выбирания подписчика. Мы переместились на мою страницу. Очень часто я выбираю подписчиков на видосы именно на странице. Поэтому, если ты еще не подписан, почему ты этого не сделал, я не понимаю. Я дам вам своим подписчикам 10 минут, чтобы нарисовать арт по моей аватарке, ну типа вот она. то нарисует самый крутой арт за 10 минут, попадет в рубрику и получит 45 тысяч рублей от человека. Короче, 10 минут, поехали. Не, ну в принципе, я думаю, все понятно. Всем привет, нужен подписчик для видео. У вас есть 10 минут, чтобы нарисовать рисунок. Арт по моей аватарке в ВК на бумаге. Давай-ка мы это возьмем в скобочки. Время пошло. Да, и, кстати, напомню, если этот ролик не наберет много просмотров и лайков, то подобные видео я больше делать не буду. Ибо мне нужна обратная связь от вас. Поэтому пишите и лайки, и подписывайтесь. Все, время пошло. Короче, поехали опубликовать. И сейчас ждем. Так, 18 секунд назад выложено это в 15.55, по-моему, времени. Короче, до 16.05. Я не знаю, успеет тот или нет, но... Кто успел, тот и съел. Добавим важный момент. О, обязательно, но с вебкой. Во, обязательно с вебкой. Но это важно, потому что нам нужно видеть все-таки выражение эмоций человека, который выиграет. Ждем, время пошло. Ребят, прошло буквально 5 минут, я немного переписал пост, потому что ребята просто начали писать я. Я не знаю, это, по-моему, не похоже на арт. Я надеюсь, мне в личку это не будет кидать, потому что я пр прям просил арт кидать в комментах. Ну, короче, ждем. Пост я чуть-чуть отредактировал. Нет, реально, смотри, все пишут я. В чем прикол, я не, не знаю. Мне человек скинул вот это в ЛС, Ну, типа, но ну, ну, я не буду это засчитывать, но ну, я надеюсь, вы со мной согласитесь, да, в комментариях, что я такое засчитывать не хочу. Поэтому мы ждем рисунков, а не это. Причем в этом конкурсе розыгрыша я не прошу нарисовать что-то сверхъестественное, я просто прошу нарисовать что-то похожее на мою аватарку. Ну, ждем. Это вторая работа, которую мне отправили, но в условиях четко написано, скидывайте в комментарии. То, что в личку, я даже не буду отвечать, потому что условие не выполнены. Я просил скидывать это в комменты. Но, кстати, это первая работа, которую мне отправили. я бы это взял, но мне отправили в ЛС. Есть условия, их все-таки нужно соблюдать. По истечении 5 минут я понял, что никто не хочет забрать мои 45 тысяч рублей. Так, ну у нас получилось две истории. Это вот такой рисунок, да. Ну что-то похоже, хорошо. А вот это мне нравится. Это реально крутая работа. Но, блин, давай рисунка это мало. Я все-таки хочу... А это что-то поинтереснее. Я все-таки хочу подождать еще больше, работ но это пока явный финалист в общем я дам еще 10 минут так ну что ребят прошло уже даже 23 минуты то есть 10 плюс 10 на 3 минуты немного больше я сейчас закинул в photoshop все работы и чтобы вы потом не говорили ой человек ты там выбрал что-то не то я буду выбирать не один на вместе со своей девушкой сделаем вот так сейчас подожди, подожди. о сейчас о привет а, в общем, смотрите, я сейчас перекинул все в Photoshop и я вам сейчас все это покажу. В общем, смотри, задача следующая. А, я попросил подписчиков сделать рисунки максимально похожие на свою аватарку. Вот она, я, кстати, вам тоже показываю, если вы не знаете, как она выглядит. А, и сейчас нужно выбрать человека, который получит 45 тысяч от меня. У нас есть, что получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять работ. И все они максимально крутые? Да, крутые. Честно, не все. Ну, окей, ребят постарались в любом случае. Это очень фаново. У нас здесь не конкурс художников, у нас исключительно фан. Нет, на самом деле все работы прикольные. ли. В общем, мы выбираем работы, и я не знаю, единственное, в каком порядке все это делать. Но ну, окей, давай поехали с первой работы. Смотри, есть вот такая вот. Давайте будем называть это картинами. Все-таки художники старались. Первая работа. Нет, честно, она мне не нравится, мы ее уберем. Очень неплохо передано. Камни, деревья. Если все остальные нарисованы только ты, а тут еще и природа. Там везде нарисована природу. В общем, вот, такой, вот такая работа. Даже цвета тень передана. И буква Д. Что мы с этим делаем? Мы ее оставляем или вы сразу убираем? Убираем. Это только что она лишила человека 45 тысяч рублей. Не я, а она. В общем, ты лишаешь этого человека 45 тысяч рублей. Но спасибо тебе, что постарался Идем к следующей работе Но на самом деле, реально, есть работы круче за такое количество времени Честно сказать, ну, блин, тут, конечно, качество не очень И я не знаю, лучше, наверное, сделать по-другому Следующая работа, честно, она крутая Как тебе? Да, тут даже отлично передала твоя я понимаю, у меня тут формы лица абсолютно другие. Но, блин, единственное, что мне не нравится, все-таки была задача сделать максимально похоже на мою аватарку. Здесь только я. Я сижу. Я сижу. Это так же, как на Единственное, тут нет леса. Тут нет леса. Я понимаю, что тебе все работы нравятся, но ты только что лишил человек 45 тысяч рублей. Но на очках написано человек. Очков у меня, кстати, тоже нет. Блин, таких черт лица тоже нет. Я просто, черт. Ладно, но ну, нарисовано классно, но единственная все-таки задача была передать, сделать что-то похожее на мою аватарку. Это реально похоже, но сзади нет леса и камней. Да, но даже кроссовки, как на фотке. В общем, ну, реально задача была передать аватарку. Блин, поза крутая, он кроссовки Рибаковские сделал, ну серьезно, ну и часы, типа, и кофта. Мне сделали мерч Я говорю, да, классно, круто Ну это реально классно Нет, действительно круто В общем, работа реально крутая, я бы ее оставил, но... Ну блин, я хочу, понимаете? Тебе нужен лес Мне нужен лес Но мы, эт... мы этого конкурсанта пока оставляем, верно? Так, мы пока его оставляем хорошо. Ну, потому что работа реально крутая. Вот это, мы удал... а, это мы пока убираем. Работа реально крутая. Идем к следующей. Есть вот такой рисунок. Тут это лес. Блин! Ну! Нет, это, это классно сделано! Это сделано офигенно. Тут есть лес, тут лес. С душой, именно. Тут есть я, и я сижу. И, кстати, даже поза изображена, верно. Прическа и улыбка твоя, все похоже. Вот так, посмотрите. Ты оставляешь эту фотку? Эту да. работу? Оставляешь? Да, тут потому что лес. Тут есть лес. Да, это есть. Ты ее оставляешь, хорошо. На этой странице у нас остается еще две работы. Как тебе вот эта работа? Похожа на предыдущую. Похожа на предыдущую, но... Но тут типа... Ну, один камень и два дерева. И и, и девочка. С бабичком на ногах. Присел. Не, работа, безусловно, крутая, да? Лицемерная ты... Да. Не, мне неприятно, что нарисовал, но мне не нравится. Сейчас мне врать здесь не буду. Убираем. Ты лицемерная. Есть вот такая работа. Ну, типа, я придирался к лесу, к камням. Здесь тоже есть кроссы. Вот это кроссовок вообще классно сделал. Ага. Uh -huh. На уроке быстренько нарисовал. Все да. свои. Но, Ну, блин, тут не видно ни леса, ни ко мне непонятно. Есть чел. Угу. выбираем Да. Спасибо за участие. Тебя только что лишила вот эта женщина 45 тысяч рублей. Это не я, это она сказала, да. Ну да. что. что, то немножко то сливается. Просто скажи, что тебе это не нравится. Так, и переходим к следующим работам. Ну, тут уже яркие работы, цветные. Они просто. Да, начнем с вот этого Это первая работа, я хотел взять этого человека Но ну, он потому что скинул второй и реально получилось классно Он еще чуть-чуть там дорисовал Человек 23 и типа и я Что мы делаем с этой работой? Да, Лес-то есть позади Ну да, лес, камни, мы ее оставляем Okay. и чуточку творчества есть тоже чуточку это шедевр не реально вот эта работа на крутая мне без приколов, не нравится так идем к следующей это однозначно классно. это однозначно ты забрал 45 тысяч он забрал 45 тысяч нет но ну, она действительно классная а не нет мы же еще не выбрали сейчас но она остается 100 процентов она остается она, цветная, это... она а это точно это цветная фотография Фу, работа! Какая фотография? Так, это мы оставляем. А следующая работа. Нет, но. Ну, но ну, это однозначный победитель! Он забирает 45 тысяч. Нет, у тебя три ноги там. А, да ну, если бы было две ноги, он бы забрал 45 тысяч. Но работа крутая, даже кстати. О, медуза. О! Медуза, О. Медуза, ладно, закрываем а, И еще одна работа на сегодня Она, в принципе, заключительная, вот такая Тут есть я и очень плохое качество фотографии Честно, вот и, и реально не соврать Фотка не самого лучшего качества И я, так, я думал просто сделать ход конем И сделать так, чтобы вот этот человек выиграл 45к, потому что, типа, ну ему определенно нужен новый телефон и я хотел это сделать Ну, типа, ну это прикольная идея, но, блин, все остальные И вы, комментаторы, не согласились бы Но вот идея такая была И Как мемуары мемуар гейши Выглядит так, на пирусе Папируйся. Нарисовано реально круто. То есть, есть камни, есть деревья. Блин, это здорово. На позе сидишь. Мы это убираем. Почему? Тебе же понравилось? Очень плохого качество фотографий. Там уже не за качество фотографии, а за качество рисунка Мне звонит мама. Кстати, смотрите, человек вот стреляет фото, все подряд. Чё, чё у нас остается, я даже не помню. Короче, что мы говорим о этой работе? Это да, мы же сказали, да. Хорошо, это мы оставляем. Эту работу оставляем. Две работы. А, мы выбрали с тобой... А, да, две работы. В общем, на этой странице две работы. Давай здесь. Поехали. Так, первая работа. Да. Это мы однозначно оставляем, она мне очень нравится. Угу. Это, это... Это, это не обсуждается. Это? Это нет. Тут у меня три ноги, и все-таки нет. Так, дальше. Это да. Давай методом исключения. На этой странице у нас три конкурсанта. Но я оставлю это. Ну, нет, а мне нравится цветная. Тебе нравится цветная? Да, тут цвет передан. Все классно. Мне нравится. Цветная, да ни одной цветой нет. А тут с цветом. Мы звоним Егору, моему монтажеру, потому что очень сложное решение. Надеюсь, Егор возьмет трубочку. Егор, привет! Здорово. Хочешь поучаствовать в ролике? Давай, а что там делать надо? Смотри, а можешь запись экрана включить, чтобы потом на монтаж ставить? Давай. Ты я тебя не разбудил? Ну, как сказать. А у вас сколько времени? Три а, часа. Ч -ч -ч -ч а ты что спишь-то, Егор, тогда в три часа дня. Смотри, у нас есть два конкурсанта, и нам мы не можем выбрать. Типа, есть вот такая работа. это такое? Это. Это. Это. такое? Это, короче, есть арт. Похоже на. Просил подписчиков, короче, сделать арт, похожий на мою аватарку. Вот эту. Короче, вот, есть вот такая работа, есть вот такая работа. Че лучше? Нет, слушай, вторая, прям сочно, сочно. Вот это? Да. Нет, серьезно? Серьезно. Смотри, как обалденно. Егор, что мы выбираем? Вот это или вот это? Бля, ну слушай, мне вторая нравится. Прямо от оригинала не отличить. Нет, вот это, которая в цвете, да? Сейчас Егор и вот эта женщина забрали. Блин, мой дорогой друг. Я реально хотел сделать тебя победителем. Я серьезно. Два человека забрали у тебя 45 тысяч. Ладно, Егор, спасибо большое. Будь на связи, если что. А, подожди, Егор, не отключайся. Ты здесь? Смотри, хорошо. Мы вот эту работу убираем, правильно? Да. Я хотел отдать тебе 45 тысяч. Они у тебя забрали. Смотри, у нас эм, вот здесь остаются работы. Есть вот такая. Убираем. Убираем. Да ты вторую тупо покажи, мы же из двух выбираем. А, мы из двух. Егор, есть вот такая, есть вот такая. Что делаем? Очень. Что мы оставляем? Вот это или вот это? Так, как будто я в терягну У нас остается... Блин, у нас остается, короче, два участника. Я реально не ожидал, что эта работа останется. Хорошо, две работы. Вот давайте сейчас троем. Решим, кто забирает мои 45 тысяч рублей. Вот этот человек или вот этот? Вторая. Я за вторую. За вот эту? Да. Как изначально и топило. Егор, кто? Моя. Да вы серьезно? Это не я выбираю! Это выбираю не я! Вы реально? Да. Егор, под подтверди выбор. А вторую прям вот оригинала нет, Да конечно, вот я про это и говорила, Егор, что она цветная, первая и единственная цветная. Вы надо мной не угораете сейчас, оба, нет? Нет. Е Егор, втор вторая работа. Все? Выбрал? Да. Все, спасибо. Не, ну как так? Ну вот вот для меня, реально, вот для меня было два финалиста, серьезно. Это вот эта работа и работа парня, которого мы выбирали между вот этой и. И, ну и типа, короче, на которые на странице были, и вы вырвали вообще ни один из них, вот ну, можете там писать постанова, не постанова, я позвонил Егору, я Ульяну позвал, и вот они выбрали вот это, не я, заметьте, не я, то есть 45 тысяч забирает этот человек, верно? Да. Автор этой работы, они забрали у тебя 45 тысяч рублей, Два человека, монтажеры, это женщина, нет, ну это, ну, это, ну, это жесть, нет, я... Ладно, короче, э, мы сейчас будем вписываться с подписчиком. Я думаю, что прокачку мы записываем завтра. Спасибо большое за участие и содействие. Егор, тоже тебе спасибо. Блять, ну как так? Все здесь даже не, не субъективно, а объективно. Это не я выбирал. Жесть. Короче, отписываемся с автором данного произведения. Ребят, победил человек, который уже выигрывал. Но это было в 2020 году. Я не знаю, что это был за розыгрыш, но он что-то выигрывал. В общем, это было реально объективно. Я, ну, я не знаю этого человека. Мы прокачку будем снимать чуть позже. Не видели вообще даже, кто был, кто нарисовал. Да, то есть мы даже не видели элементарно тех людей, кто рисовал работу. Ну, я вот человека два, наверное, три посмотрел, остальных не видел вообще и не знал, что это будет он. То он у меня уже выиграл, так получилось. Никакое постановок ничего в этом нет просто ну реально хочу чтобы вы мне верили это, это все честно вот, ну спасибо еще раз большое, вот, спишемся с ним и созвонимся. Я уже зашел, аккаунт называется у нас Кирюша, а и сейчас вы на своем экране, не здесь, а именно где-то вон там, увидите full переписку с человеком, мы с ним не созванивались, он скинул логин-пароль, который, естественно, будет замазан. Я зашел на его аккаунт, переписка вся будет, чтобы вы не подумали, что это какой-то фейк. Так, что у него лежит в инвентаре? Кстати, парадоксально, в ВК человека зовут Александра, здесь Кирюша, ну окей, Кирюша... Кирюша да Кирюша в инвентаре в принципе ничего супер дорогого нет. Если у предыдущего участника АВП, если я не ошибаюсь, древесная гадюка лежала, то здесь как-то вообще ничего. Поэтому, ну, в принципе, получается нужного подписчика выбрали, потому что скинов у него особо нет. Вот. Поэтому, ну что, переходим на сайт и уже депаем. Почему снова дроп? Потому что в миллион раз повторюсь, он неплохо себе показал проверки всех сайтов. Плюсом предыдущей раздачи денег от человека на аккаунте подписчика. Мы также достаточно неплохие результаты показали. Все-таки у нас цель как можно больше дропа подписчиков выбить и. Я решил сделать это на дропе если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы. Никаких ссылок, ничего не будет, сайт говно могу сказать спокойно. Также делаем два депа, один с промиком, другой без. Единственное, здесь промик на 25%, я возьму промик с своего старого ролика, там он повыше. Подожди, а если мы вообще с предыдущего ролика возьмем промик? У меня сейчас на втором экране открыт. Давай мы его введем. Там 38% было, почти 40, промик офигенный. ER23. О, oh, найс, nice, он еще работает. Так, давай-ка мы 25 закинем с промиком и 20 без uh, промо. Нажимаем пополнить. Надеюсь, идет запись. Да, банковская карта. И пожалуйста, замажь мои данные. Так, 25 тысяч, все прекрасно. Подтвердить. Первые 25 тысяч залетели, с промиком на 38% вышло 34 500 рублей. Фактически нам сегодня будет доступно опять все, вплоть до 6 кейса, именно по бесплаткам. Но седьмой кейс уже начинается от 50 тысяч рублей до Сейчас закидываем еще одну двадцаточку Без uh, всякого промика 20 тысяч рублей продолжить и уже будем открывать Егор опять машки данные возможно вы сейчас не видите радости на моем лице все верно потому что я отдаю подписчику 45 тысяч рублей я помню прекрасно что я обещал 50 и 7 кейс у нас был бы доступен единственное что я хочу в миллиарды миллионы раз повториться, я очень и очень переживаю за эту рубрику как и говорил в начале трачу я здесь огромные деньги а с этого я не получаю ни копейки только просмотры плюс спонсора у ролика нет поэтому ребят еще раз к вам огроменная просьба все-таки ролик Дорогой, я надеюсь, имею право у вас попросить Лайк и подписку на канал, если вы тут впервые 45 тысяч, понимаете? Это очень дорого, это много, ладно Я сейчас схожу за водичкой и начинаем открывать Ну что, друзья, я попив, а включил Сзади вот такой свет, мне кажется, с ним Прикольнее, напишите, кстати, в комментарии вообще типа. Вот смотрите, два варианта есть Так, главное, чтобы шла запись Есть вот такой вариант, вот, типа Вот такая картинка, и она мне вообще Полностью нравится, но единственное, темновато есть вот такой вариант о, ну, вот так, в принципе, лучше посветлее как-то. Кстати, еть, со... косарь есть! Хорошо! Ой, этот ролик без матов. Егор пожалуйста, пикай мотюки. Слушай, ну косарь уже неплохо. Да, мне, кстати, писали, что я бесконечно вот прыгаю, прыгаю. Ну, я переживаю. Я реально переживаю, потому что контент хочется записать годный, а переживания мои очень жесткие. Кстати, сегодня мы снова попробуем дойти до медузы. Но все-таки я надеюсь, что это действительно получится. Я хочу записать бомбезный ролик. Единственное. А я не видел тут Драгонлора. Естественно, если появился ДЛ, то мы бы сделали ДЛ. Но все же его тут нет. Но опять же, эти ролики будут набирать просмотры, мы дойдем до ДЛ. Сегодня опять Медуза. Все-таки у этого ролика есть цель. Если бы ее не было, я бы мог без Дэпа просто скидывать деньги подписчику. Канала Counter-Strike, поэтому просто деньги отправлять, ну типа, так неинтересно. И у этого ролика есть цель, надеюсь, вы меня поймете. Это по поводу тех комментариев, что писали, блин, вывел бы авп градиент Ну, вот как-то так. Ладненько. В любом случае, перед апгрейдом, я, я надеюсь, во-первых, что мы эту сумму не сольем. Я хочу сделать какой-то сейп скин. Ну, я понял, что перчатки за 15 тысяч вас, вас не устроили, сделаем окей что-то дороже. А, перед апгрейдом. Так, у нас, кстати, по дробаются. Потому что все же, я прекрасно, как и вы, понимаю, что шанс слить есть. Но, блин, будем оптимистами и будем надеяться, что все будут перели... Блин, причал бы стоили поинтереснее, чем лапки, но, тем не менее, вапа 344 рубля. Кстати, э наш сегодняшний гость ни разу не открывал на билдропе. Соответственно, опять же, новый ак, ну, может быть, я очень надеюсь, что будут нормальные, приятные глазу шансы. Э и у нас выпадает ночное ограбление, слушай, это гуд. А, перчи! Бляха! Хорошо, хорошо пошла, Причем это с третьего кейса. Если я не ошибаюсь, этот кейс сдается от 1500 деп. Главное, так, запись идет. Мужики, как же я переживаю, блин. Ну ладно, нет, здесь я искренне рад за человека, уже как бы ему офигенно вот... чё че Реально, с бесплатных кейсов на вилде выпадает классно. То есть, а дропалась на моем аккаунте, ну, пони, да, пу. Блин, это мой аккаунт. Типа здесь, когда сабу выпадает, вообще, с нунейма аккаунт. С бесплатных кейсов уже реально можно сделать выбор. А, писали, типа, на флевел дроп. Пожалуйста, пожалуйста, ребята. То есть бесплатных кейсов сайт реально выдает И меня это радует. Но это, это объективное мнение. Вы, конечно, можете написать в комментариях, что нет, это подкрутка. Я здесь реально с вами не соглашусь. Если только опять я начну выдвигать какие-то мысли, что это подкрутка по IP. Когда, в принципе, такое быть может. Но, но это уже, наверное, глупо. Но, типа, не знаю. Во всяком случае, вы все сами видели. Рандом выбор подписчика. зашел первый раз. Вот они вам шансы. Нет. Ну, но, но, нет, ну я видел, что, что она не выпадет. Ну, такой, знаешь, на секунду задумался. Главное, чтобы шла запись, я переживаю. Но такой на секунду задумался и такой, а может, может быть, сможем мы выдать человеку АВП Медузу или Смокинг. Не человеку, кстати, Александру. Окей, Кирюше 59 рублей нам выпало с четвертого кейса, а, и я, кстати, сейчас не продаю скины в конце открытия именно бесплатных кейсов. Ролик, кстати, наверное, уже часовой получится, Егору вот так вот сделает, потому что ролик мне нужен на следующий день. А, вот, мы после того, как откроем бесплатные кейсы, неплохо, а, посмотрим, сколько он нам выдал. Почему он мне три раза предлагал а, продать изумрудные завитки, конечно, мне немного не ясно. Окей, okay, о... Okay. Не, ну вот это, вот это я бы вывел уже, серьезно. Но статрек Азимов, кстати, 629 рублей. Ну, блин, кейс дается от большого депа. Азимов отсюда, это дресня. Ну, ну, ну как по-другому сказать? Неонуар, бля, здравствуйте. Это, это круто. Вот это уже поинтереснее. 1600 рублей, но не так. Кейс от 10к. Ну, неонуар отсюда неплохо. Шестой кейс, пожалуйста, поза Орла. Ее давно не было на моем канале, и она нужна. А прыгающий человек на стуле всем порядком надоел, Поэтому давай поза Орла, шестой кейс, прокачка с Саба на 45 кусков. Ножик? мужик реально, я думал на изумрудном драконе остановится! Фух, буляха! Слушай, если мы сегодня реально дойдем до медузы, это будет это второй ролик, не четвертый, а второй, и он будет бомбезный, это бомбезная прокачка. Слушай, ладно, сейчас можешь выдавать выдаваться этого кейса осадки. Нож уже выпал, и это офигенно. Единственное, что меня очень радует, что э, не вылезает сегодня кейс недоступен. В предыдущем ролике второй кейс меня отправлял внутри веселые, и типа он просто не открывался. Ну, окей, здесь у нас 54 500 на балике. Мы делаем вот так, и у нас 77 тысяч рублей! Фу! Рад как за себя, но, к сожалению или к счастью, я не получу с этого ничего. У нас 77 тысяч и, в принципе, и, в принципе, мы уже можем делать апгрейд на ВП Медузу, но единственное, за что я сейчас больше всего переживаю, то есть вот самая, а нет, самая дешёвая Медуза Она вот, ну чтобы блин, шансов больше было Единственное, за что я переживаю, что она просто не зайдет. То есть у нас ролик идет час, окей Из этого 10, э, 5, может, минут Опен кейса, и ну типа, ну нет Так неинтересно. плюс Здесь я делаю один апгрейд, он заходит Круто, мы все обладируем человеку Контент и просмотры, а вам хлеба И зрелищ, но, если он не зайдет, я уже вижу комментарии Типа, вот это прокачка Нет, так не пойдет, Нужно какой-то сейф скин, и в Каждой прокачке мы этот сейф скин будем оставлять. Естественно, чем деп больше, тем я буду стараться выбить скин дороже на именно сейф. Но мы сейчас окупили деп на... Но это не x2, это не x2, это нифига, это... 45. Так, а надо посчитать. 4, 5, 6, 7. 33 тысячи. Мы в плюсе на 33 куска. И это только с бесплатных кейсов. В принципе, сейчас можно попробовать пробить апгрейд. Именно пробить, чтобы не слить нафиг весь балик. Посмотреть, что у нас по шансам. То есть, допустим, сделать хотя бы, я не знаю, 1020. Если заходит двадцатка, это будет уже почти два, два апгрейда на вопамедузу. Либо один, но с большим процентом. Я настаиваю на двух. Как мы делали и на КБшке. Но КБшка в последнее время меня не особо радует. Сделаем... Даже, вот смотри, предположим, у нас сейчас апгрейд на ВП Медузу, то есть э, тот же самый шанс, который на Медузу был, вот, я забил на все болт и решил сразу сделать апгрейд на Медузу, вот, чтобы было. Мне реально сейчас интересно, выдаст он этот нож, то есть, при вот, оп, это 13 тысяч. Мы в плюсе с депом. Это гуд. Если бы мы сейчас сделали апгрейд на Медузу, он бы не зашел. Вот, вот, пожалуйста. Причем мы делали с тем же шансом или даже выше. Так, я все постоянно запись проверяю. 63 тысячи рублей. Хорошо. Давай попробуем пожестить. Не нужно думать, что балик мой, потому что у нас цель все-таки подписчику скинов вынести. Но, тем не менее, хочу по дорогим тоже пройтись. Так. А это говно. Вот, вот это кал. 42 тысячи, мы уходим потихоньку в минуса, я понял Апгрейд ПК, допустим, нет, 7, 70 тысяч я тратить не буду, давай два кейса Фух. Так, но 28 тысяч, если сейчас этот кейс нас сливает, это будет совсем прям плохо Бля, 8 будет дорогой, давай Ну типа, блядь, ну говно, потому что потратили-то мы больше Окей, у нас 40 тысяч, и давай-ка мы Кирюша, откроем 4 кейса Ну это будет жестко, давай еще пробуем 3 19 тысяч остается на баллике. Если он нас сейчас сливает, это можно будет бустить с апгрейдами, потому что шансы в теории слиты. Еще один великий демон. Пусть он будет дорогой. Или мне кажется, он такой же по прессу будет. Тридцатка! А вот здесь, а вот здесь вкусно. А вот здесь вкусно, у нас 52 тысячи. Так, э, хорошо. Пробьем апгрейды. Мы в плюсе. В теории. бля, давай сейчас попробуем сделать слив. Короче, смотри, делаем апгрейд на 50 тысяч, заходит. Это, блядь, что такое? Так, ладно, ладно, ладно. Это за говно. Хорошо, волны. Если заходит на 18%, это отлично. Если нет, окей, мы более-менее выровняли шансы. Пойдет. Так, запись, запись, сука. Лишь бы она не подвела. 42 тысячи на балансе. Ой, ты чё меня так... Мой телефон меня пугает. Вот что мне нравится в Самсунгах, что... Короче, у меня есть у телефона прикол, сидишь, и включается поиск, этот... Я не буду говорить громко, чтобы он не включился И типа, это так страшно, реально Ты когда сидишь, знаешь, чем то занят, но элементарно Вот кейс открываешь, так, нам нужно кейс выбрать Кейс ректора попробуем И вот это так очково, типа, и тебе просто На заднем плане что-то вот такое начинает говорить И ты такой, и ты просто в этот момент веришь Во все и такой, что происходит А, Две Азимов. Вау 13 тысяч потратили мы, в принципе, 36к Окей ни один апгрейд тем временем у нас не зашел И сейчас есть слив, и сейчас есть минус на аккаунте Попробуем сделать, ну допустим, пятнарик Я понятия не имею, что сейчас по шансам То есть мы в небольшом минусе, но в теории... Да попробуем 30% сделать Может быть зайти должен Ну вот... Ну не должен Понятно, круто Ну что, будем делать дубль номер 2? Мы сейчас в говне конкретном Но, опять же, минус э, даже 14 тысяч где-то Допустим, на... Не, ну это жестко. 225 Например, верну на жбовый градиент К примеру, 32% 9 тысяч тратим Скажи, пожалуйста, Вилдроп, что мы получаем с 9 тысяч градик Градиент за 9000 тысяч. хо Найс 22000 Давай пойдем дальше по такой же системе Опять 25 Так, подожди, 26 Давай поставим Керамбит ультрафиолет Попробовать снова Керыч Так, 20 Подожди, 26000 Что меня сбивает постоянно фильтр? Вот, 26 26000 Еще раз По, ну, лоу процент совсем я пробовать не буду, конечно 30% Поехали Так, деп у нас, напомню, 45 тысяч. На балансе 22 в инвентаре Уже хорошо! Это вкусно Это вкусно Кирюша плавает в воде и получает на свой аккаунт уже 50 тысяч. 50, 63 тысячи у нас есть. Так, мы это дело продаем, У нас 64 куска. Так, давай откроем что-то... Что-то за 2999, например. 10 кейсов. Почему нет? Но такие прокачки, они, блин... Они, они очень страшны. Типа... Х, окей, я заливаю на свой аккаунт, сливаю... Ну, это тысяча четыре, наверное. смотри, Казимов. А, может, может быть, сложно? А это хорошо. Подожди, мы получили 27 тысяч, при условии, что мы сколько потратили? Ну, ладно, говно. Вопрос, мы, блин, в ноль ушли. Я уже обрадовался. 62 тысячи есть. был 45. Мы ушли в плюс на, на 15, на 17 тысяч рублей. Не так хорошо Вообще не хорошо Давай сейчас попробуем сделать что-то за 30-очку Огненный змей, кстати, они вообще неплохо 18% Давай попробуем, я не знаю, какой-нибудь low процент 24% Вообще, знаю, что предлагаю? Смотри, по-хорошему у нас 62 тысячи. 2000 В идеале бы слить деньги, ну то есть повысить свои шансы Попробуем, 24% То есть он 22% Ну нет, давай сюда 25% поставим Вот так, 26% То есть он может как зайти, так и не зайти Не заходит, это очень круто Мы слили 8000, дальше можно будет подниматься огрейд И заходит, это тоже гуд я просто не знаю, типа, сливать Ну да, наверное, логично Давай так, если этот огненный змей заходит Можно, в принципе, его вот забрать подписчику Не, ну, не Ну, ну, ну, ё, пипи, маты Ну, это огненный зяре, Яре. Вот, 20, процента. 24% а чё, чё, забираем его? Тридцатка. Окей, пусть лежит. А вы меня тогда гасили за то, что я не забрал ВП-градиент. Здесь мы можем спокойно забрать огненный Змей, тем более я сказал, мы его заберем. Очень много матов, и я, к сожалению, только на таком языке могу разговаривать. Егор, тебе их нужно будет все пикать, иначе Ютуб будет очень сильно ругаться. Я сказал, что мы его заберем, но я не ожидал, что он зайдет. Ну окей. Я думаю, Кирюша будет только рад. У нас 53 тысячи и в теории есть сейф скин, но если мы его продадим, будет 80 тысяч на балансе То есть уже можно будет делать апгрейд, но тогда либо Кирюша получает медузу, либо получает медузу и огненный змей Я думаю второй вариант будет как-то поинтереснее и повеселее 53 тысячи рублей есть у Кирюши Так, апгрейд зашел, хорошо Я сейчас пойду прямо на кардинальные меры, мы делаем 80 тысяч рублей Но вот сейчас многие меня могут не понять и не простить за такие телодвижения я хочу слить 26 тысяч, но это 28%. Если заходит наш бабочка убийства, это будет очень весело. Просто как это было близко? Как это было близко? Ну, мы слили 26. Вы спросите, для чего и зачем? Я вам сейчас покажу для чего. Просто проверяйте. Еще один огненный змей. И нифига не 40%. Мы выставляем, допустим, 30%. 30 тысяч рублей. Но вот для этого мы, в принципе, и сливали. Я говорил, что многие не поймут, и у Кирюши есть уже два огненных змея. Но у Кирюши еще есть 16 тысяч на балике, и Кирюши, я думаю, нужна медуза, поэтому... Второй мы продадим. Первый пока что оставим на балансе 47 тысяч рублей. Можно, в принципе, открыть кейс шейха за 10 миллионов. Но это если мы будем собирать лайки. Естественно, дальше эта рубрика разрастется. Я хочу из этого сделать очень крутой проект. Поэтому, ребят, все в ваших руках. Кейс маршала. Я хочу что-то именно дорогое. 100 кейсов это 30 тысяч, это 20 тысяч, буст инвентаря. Кстати, 6 тысяч, я его вообще, по-моему, уже. Да, я вообще давно не открывал. Дай пробуем, допустим, 3 штуки. 17 тысяч. 000... Да что ты со мной разговариваешь? Мне уже страшно, но серьезно. Гроза. Пещаль. Хот рот. Это вот это я вовремя телефон выключат Тридцатка у нас имеется. Тридцать тысяч. 59 кусков. Здесь у меня, кстати, до сих пор висит, что я выиграл. Но выиграл не я, а аккаунт Кириуша, Экей, Александр. А что мы делаем? Давай пробуем сделать тридцаточку, и если тридцаточка заходит, то, в принципе, ну, допустим, еще раз Огненный Змей. Но вот я сейчас сомневаюсь, поэтому шанс можно будет чуть-чуть поставить повыше, примерно 50%. Ну, ибо все-таки выпал ход рот с кейса. Слушай, ну ролик сегодня прям хороший получается. Ну, здесь ничего не скажешь, у нас два Огненных Змея, мы этот, кстати, продаем. Так, один у нас, да, один лежит. 70 тысяч на балике. В теории, это уже... Так, удар молнии нам не интересен. Это уже... Так, сколько процентов на Медузу? Я все... Нет, я ее скрафчу. Э, делаем баланс. Подожди, еще раз 100 тысяч. Мне опять забились фильтры, нафиг. Так, нужна именно ВП Медуза. Вот она. Если мы весь балик на нее заливаем, это 53%. Можно, но она опять же стоит 120 тысяч. То есть это фактически плюс 50 кусков. Но я боюсь, что она не зайдет. Окей, мы делаем немного другой маневр. Допустим, вот так. И допустим, вот так. Попробуем сделать несколько апгрейдов Ну, 12%. На то, ну, 12%. Сейчас мы делаем апгрейд на... Давай, подожди. Мы слили 16, давайте 20 тысяч рублей. Ну, допустим, и волны. Так, использую я сколько? Он стоит 20, все правильно. Использую, ну, допустим, как-то вот так. То есть, мы сейчас слили 16, он нам может дать 20. А, ну, это будет плюс 12 тысяч всего. Он дал 20, хорошо. 46 тысяч на балике и нож за двадцатку. Продать. 66 кусков. Я предлагаю, в принципе... Ну, блин, я очень сильно за эту историю переживаю. Вообще, смотри, какое предложение. Оно, оно максимально неадекватное, но, тем не менее, как показывают прошлые мои решения в этом же ролике, неадекватные решения приводят к чему-то хорошему. Смотри, так. У меня опять сбились нафиг фильтры. Мы делаем, допустим, перчатки амфибии за, за 106 тысяч. Слив при этом, опять же, 15. Ну, даже давай 14 апгрейд. После этого... Мы сделаем апгрейд на тридцатку. Или на 20%. Да, давай на тридцатку с шансом. Ну, у нас сегодня средняя лице цена. Это, это этот, огненный змей. Я сейчас очень переживаю, ребят, поэтому вы меня извините, если я буду тупить. 24%. Ну нет, это как-то не очень, вот, десятка. Пробуем. Ну, блядь, если оно заходит, просто медуза может не скрафтиться. Я вот за это очень сильно переживаю. Оно зашло. У нас на балансе 70 тысяч. Снова. Да в принципе можно пробовать. Так, давай-ка мы сейчас, чтобы я все-таки не слил огненный змей, я его заберу один. Вы меня тогда очень сильно упрягали в том, что огненный змей... По огненный змей. Что ОП Градиент я не забрал. Забрал какие-то перчатки никому не нужны за 15 тысяч. Окей, здесь, здесь нужно выбрать скин. Но что будет интереснее? Допустим, вот эти перчатки спецназа и 1000 рублей на балик. Не, ну они крутые, они легко продадутся. Просто падение карас за 29 тысяч. Это больше для инвесторов. Я думаю, чел продаст сразу, потому что, ну, типа, это 28 тысяч будет. Забрать. Так, окей, нам еще их предлагают заменить. Я не знаю, сколько мы будем играть в заменялке. Я просто смотрю, что будет просто продать. Но здесь уже как, ну, допустим, падение кара. Окей, забрать. Можно мы как-нибудь сегодня заберемся? То а, есть, падение кара ушло. Я хотел, чтобы мы все-таки забрали огненный змей, но его не, нету на маркете. Падение кара это, в принципе, скин за 28к. Этим все сказано. Деп был 45. То есть это больше от половины депа. Ну, фактически, я... Человек и скинул деньги, как вы просили. Единственное, у нас все-таки есть. БЛЯТЬ! Я его забрал! Пи, а... <с> Но ну, это нужно было делать в конце, наверное, потому что шанс сейчас срутся. Ладно, у нас 73 тысячи. Ну, я дурак, ну честно, я не знаю, зачем я это сделал сейчас. Есть просто теперь шанс, что, у нас вообще шансами будет жопа. Егор, прошу прощения тебя за маты. Я очень хочу сделать этот ролик. Вы не представляете, как сильно я хочу навалить контента. То есть, действительно, прокачки подписчика, они не выходят. Они уже вышли на новый уровень. И этот ролик вышел не через месяц, не через два. Этот ролик вышел буквально через пару дней. Я его записал, реально, через... Прошел, наверное, позавчера вышел ролик. Три дня назад где-то мы его отсняли, и, и вот. Вот вам следующий видос по прокачке. Он вышел на следующий уровень. Это, эта рубрика, она должна разорвать YouTube. А у меня, кстати, кресло разваливается, но я качаю своих подписчиков. Блин, как поднять? Короче, если эта медуза заходит, ребят, с вас минимум 5000 лайков. Да если она не заходит, потому что... А, кстати, у нас падение Икара пришло, наверное. А, Получите, тысяч. Падение Икара. Пожалуйста. По Принять армин. У человека теперь есть падение икаров. Все просто, без смс, регистрации, не нужно ждать, чтобы поучаствовать. Я просто выбрал подписчика на своей странице в ВК. Кстати, в Стиме эта МК стоит 31 кусок. Вопросики? Вот, ну ладно, мы сейчас будем обыгрейдить его по Медузу. Фух. И того, что мы имеем. Мы вывели тридцатку, у нас 73 тысячи. Мы сделали больше, чем X2 от депа. И после этого вы меня спрашиваете, почему Will дроп? Да потому что. Вот, новый аккаунт. Ну, может, все-таки потому, что это новый аккаунт. Я, я без понятия вообще. Ключевой момент этого ролика. Если медуза закрафтится, у человека будет, сколько это, получается, 30? 150 тысяч рублей. За вот этот рисунок, который сейчас будет на экране. Вот эту работу, грубо говоря, я куплю за 150 тысяч рублей. Погнали. 53% на медузу. Зато у нас есть 30 тысяч. Но мы в любом случае, это не последняя прокачка подписчика. То есть такие ролики еще будут. Кстати, у нас 733 рубля. Let's go, попробуем сделать вулканчик. Если он крафтится, я его увожу. Но опять же, наверное, вся сумма вылезет. Да, некорректная сумма для апгрейда. Окей. Допустим, вот так. Электрический ули. Ну, допустим, 3600. Это, еще раз повторюсь, э э э э Все у меня... А, немного тельтанулся. Ну, типа, это не последний ролик по прокачке. Если будут лайки, если дальше будут просмотры, мы будем делать контент. В любом случае, мы сейчас созвонимся с Кирюшей и Александром, мы вывели ему 30 тысяч рублей, дэп был 45. То есть, я, если бы выводил себе, я бы минусанулся на 15 тысяч рублей. Так и не получил ни копейки. Надеюсь, получу ваши лайки. Про лайки я всех задолбал, но... А что поделаешь, если я про них не говорю, их нет. Поэтому, ребятушки, созваниваемся с Александром. Вы меня извините, что так получилось. Я реально сегодня старался. Может быть, это была ошибка, то, что я вывел скин до того, как сделал апгрейд. Я не знаю, но, но я реально старался. Переживать из этого? Да я не особо переживаю. Эта медуза ушла бы не мне, так же, как и падение Икара. Но, блин, я хотел это сделать. Ну, это не последняя прокачка. Честно, ты все равно немного расстроился. Ладно, сейчас позвоним Кирюше и посмотрим. Рад ли он вообще этому дропу? И рад ли что забрал у человека 45 тысяч рублей? Почему? Тебя зовут Кирюша в стиме Александр ВК? А Потому что это аккаунт моего друга. А, это аккаунт твоего друга? То есть ты мне а, дал акцию? Мне его просто друга? Там, ну, ошибки, короче. Ну, аутентификатор удален, который я тебе вначале дал. У Помнишь? Вопрос: а ты сильно уверен в своем друге? Ну да. Ну, это мой это классик, я 10 лет учусь с ним. Мы сегодня проверяем дружбу только на канале чет. Включай, это вес Я, к сожалению, вебку включить не смогу, потому что у меня ОБСК. Так, я вот так поставлю. Так, сколько тебе лет, кстати? На секундочку. Мне лет, я у тебя, кстати, выиграл. Я помню. Тебе 20? 15. А, 15. Ну что, открываем инвентарь. Открывай инвентарь. Я надеюсь, тебе понравится. Это не сильно дорого, но тем не менее. Не сильно дорого? Да, там прям широк конкретный. Так, ну я жду. Вот. Это что? 30... 30 чего? Ты Это рофл? Смотрел, да, уже цену. Да. 32 тысячи. В общем, та работа, которую ты э, нарисовал, стоит, получается, 32 тысячи рублей. Она у меня, кстати, под рукой, стоп, чего? Это рофл? Вни внимание, вот эта вот картина, вот где она, вот эта, она продалась за 32 тысячи рублей. Ну, фактически она продалась за 45, мы опять делали апгрейд на Медузу, к сожалению, он не зашел. Реально, я все пытался сделать для этого, прости меня, пожалуйста. Да, господи, охренеть, какая разница, между мне длится вот... че без, без, без рофлов? Реально, это падение кары, что ли? Я сначала подумал, что это другой скин, и я как-то... Я уже забыл. За 300 рублей, емка, А это падение кара охренеть. А можешь ответить Господи. всем тем людям, кто думает, что я выбираю подставных своих знакомых? Это не так, ребят. Я уже второй раз выигрывал, в прошлый раз я выигрывал три года назад, по-моему. Да, 20 лет вот. назад. И... да-да, и... блин, вот, сейчас я даже переключу камеру. Так, где, вот падение и кара, вот без рофлов. Это мой. сейчас, даже покажу. Вот, 31 тысяча, она тут стоит. Вот это мой профиль. Тут бы если что. Ну как бы моего друга, да, но мой, мой фактически. Слушай, ну вот. здорово. Я еще раз тебя говорю, огромное спасибо от себя лично, что ты поучаствовал в розыгрыше. Вот ролик я надеюсь выйдет завтра, поэтому можешь его посмотреть oh. на канале. Все, <к scaling> спасибо. Пока был. <posters> <rugêmes> <Chase> я в шоке до сих пор. Это подарок на новый год не успел. Дед Мороз в прошедшем, кстати, тебя тоже. Спасибо. Вот, мне нас подарим. Я его уже Чуть-чуть шаурмой. Ну, ладненько Ну, ладненько. Еще раз спасибо за участие. Спасибо. У меня на канале 400 тысяч подписчиков. И ютубом я занимаюсь с 2012 года. И я искренне рад, что могу дарить вам, моим подписчикам, такие эмоции. Мы занимались этим, когда раздавали айфоны, и гироскутеры. Блин, что мы только не раздавали. И сейчас мы перешли на Counter-Strike. Я искренне надеюсь, что вам нравится подобный контент. И что вы щедро, извиняюсь, что миллион раз прошу, поблагодарите меня лайком. Это вся поддержка, которая мне от вас требуется. На этом все. Всем спасибо. Это были искренние эмоции. А тем, кто думает, что мне заплатили за рекламу или это мой друг... Пожалуйста, не смотрите мои ролики. Вот вам все решение. Это был человек-человек. Если этот ролик наберет 50 тысяч просмотров за неделю, ждите от меня подобного видео, но скорее всего уже с тобой, с тем человеком, который сидит по ту сторону экрана. И, естественно, да будет больше. Всем спасибо, до новых встреч. Пока.